Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Давно не виделись в прямом эфире. И вот сегодня у нас состоится э, встреча с Надеждой Шабис. Это э, уже ни для кого не секрет, это моя дочь, это ну, вообще-то это проректор нашей академии и попала на эту должность, сразу скажу, не по протекции моей. Очень долго ходила кругами, приближалась, вошла в это пространство, стала мастером и, в общем-то, заняла достойное место, свое достойное место. Так вот, мы с ней создали один продукт, который оказался очень востребован, очень нужным. И я а, еще раз убедился в этом, когда мы в начале января проводили а, ретрит «Планетарное предназначение» и увидели очень такую важную вещь что многие люди не могут найти свое предназначение из-за того что не решены базовые вопросы жизни родовые вопросы в частности отношения с отцом и соответственно отношения с мужчинами и это сразу перекрывает возможность нахождения своего предназначения соответственно, и качество жизни то есть вот э, убедились настолько ярко что пришлось даже э, некоторых э, некоторым проводить дополнительные встречи для того чтобы решить эти вопросы но также мы обратили внимание на то что кто прошел вот этот курс э, они уже оказались с ними легче было выйти на планетарное предназначение и мы вот с Надеждой, создав этот курс, курс, увидели его эффективность. И сегодня, наверное, поговорим об этом. Надеша, ну я коротко уже представил тебя и представил наш совместный продукт, но отчасти. Больше, я думаю, скажешь ты. Потому что ты плотно общалась с теми, кто шел в этом процессе и знаешь тонкости. Этого курса, поэтому расскажи о нем, как он рождался и как вообще все вот, произошло. Почему он стал таким популярным? Как ты думаешь, в чем причина, почему этот курс стал такой мощный, такой результативный, так много отзывов замечательных, ну и действительно реальных историй. Вот почему, как ты считаешь? Ну, он очень действительно слободневный, хотя слово, наверное, мы такое уже не употребляем. Он, наверное, очень для всех важный, для всех женщин. У нас курс женский, пока мы для мужчин не настраивали, да, но тоже, наверное, стоит и для мужчин сделать подобный курс. Но вот для женщин он, конечно, необходим. Я поняла, насколько много боли у каждой женщины в ее опыте, детском произошло и происходит, кто-то до сих пор обижается на своего отца, и это мешает и тормозит женщине развиваться, тормозит ее развитие, ее счастье, ее успех, и поэтому, конечно, курс очень стал востребован для всех. Для меня это было тоже удивление, что настолько много женщин живут в боли, а курс помогает вот за 21 день, за месяц пройти. Эту, всю боль, которая была в детстве накоплена, посмотреть другими глазами на своего отца, восхититься им. Ну, естественно, легкость приходит в конце курса, радость и отношения выстраиваются с мужчинами. И появляется понимание, что очень много идет э, э, от мамы такой вот посыл а, негативного отношения к отцу. Откуда они это все набирают? А именно обида мам на своих отцов. Но так как у меня тоже это все происходило, а, поэтому мне верят, потому что я прошла такой же путь и показала, как из него выйти. И поэтому мне легко здесь и хорошо, и комфортно и вести его, и помогать. Ну вот я бы хотела э, прочитать даже такой отзыв, вопрос. А от женщины, которые буквально вот недавно мы собирали интересные отзывы и вопросы в нашем чате. куратор собирает у нас очень много отзывов. И вот она пишет, как это происходит. А потом задам вопрос, наверное. «Добрый день! Сколько препятствий для прохождения урока 5.1 мужскими и женскими качествами? И первое — это нежелание искать их. Но на второй день настроилась, нашла и даже немного поговорила с мужем на эту тему. Хорошие его качества, а их много. Я замечаю теперь и помню. Но бывают времена, я начинаю злиться на него. Иногда я не понимаю, за что. Некоторые причины я уже точно знаю. Это мама. Так как папа погиб, и мама растила нас с братом одна, она почему-то часто обращала внимание на мужчин, которые пьют и бьют в семье говорила, если такой папа, то лучше никакой. Из-за себя, я за свои качества женские тоже нашла в интернете, только сегодня с трудом, и чтобы откликнулась, было очень большое сопротивление. Губы сжались, я поняла, это тот протест мамы, когда она хотела видеть меня, девочку с мужскими качествами. Внутри я протестовала, как мне было плохо, я не чувствовала, что меня любит. Она его старалась выполнять, чтобы ее не огорчать. И раскрывать вот эти мужские качества. А еще у меня живет внутреннее убеждение, что мужчина приносит боль и страдания. Просматривала породу, не зная, как убрать это убеждение. Когда начиная думать о мужчинах, как любящих, идет сопротивление. Неверие и боль в желудке. Вот очень много вот таких примерно у нас происходит таких инсайтов, открытий у женщин. Надя, прежде чем задашь вопрос, я хочу дать некоторое пояснение. Действительно, мы сделали очень смелый шаг с Надей, потому что у нас с ней отношения складывались тоже непросто. И мы в детстве расстались с ней и встретились только, когда она, она уже была взрослой, уже вышла замуж, и вот этот период, конечно... Она впитывала в отношении меня ну, самые разные со стороны мамы, со стороны родственников. Там же еще родственники подключались. Они же еще дополняли эту картину, как правило. И это происходит практически всегда. И вот постепенно, шаг за шагом, я уже говорил о том, что она довольно долго ходила кругами вокруг и Академия, вокруг меня, и вот потихоньку, потихоньку, шаг за шагом она убирала те установки, те, те все проблемы, которые заложились ей, и конечно и мне надо было трудиться над собой. результате мы в общем-то вот вышли на такое, на такое сотворчество и даже создали на эту тему вот этот продукт. Поэтому он реальный, он на нашем собственном опыте, а это всегда не только подкупает, но и делает эффективным процесс. Поэтому вот это действительно так. И то, что вот женщина написала в этом письме, это действительно испытывают очень-очень многие женщины. Единственное, что всех их обвиняет, они практически не задумываются о другой стороне отцов, о, о, их, о, о их вообще самочувствии, о их роли в их жизни, о, их, о самой жизни отцов. И смотрят только через эту боль. А ведь жизнь более объемная. И вот эта книга «Новая правда об отцах» и вот, это, вот этот курс «Все вместе» вообще меняет картину в принципе по отношению к отцам. Ее давно надо было изменить. Я, мало того, я считаю, что есть определенные силы и установки, которые э, отцов выводят из э, вот, зоны такого э, уважительного отношения и переводят в разряд э, ну, негативных героев. Это существует целые программы на эту тему: э, фильмы и прочее. Ведь э, позитивной э, роли отца. Очень трудно встретить в литературе, в кино. Везде отцы, как правило, несут негативный э, пример, негативную роль играют. Поэтому вот этот э, курс и эта видеокнига, они вместе, они в одном, э, они одно целое. Они все меняют в принципе отношение к отцам и соответственно потом уже к мужчинам. Ну а теперь можешь вопрос ну да, вопрос у меня другой, тоже очень интересный, но я хотела бы остаться на вот еще видеокниге, настановиться, немножко ваше внимание сюда направить, потому что видеокнига действительно исключительная, получилась такая, не знаю, шедевр такой, потому что многие-многие смотрят ее всего лишь за один час, но за один час происходит огромная трансформация. Вот как будто душа, Нашла ту истину, которую искала, и вот она всего лишь за час времени начинает у нее возрождаться. И вот мы за этот год, нужно сказать, что этот год юбилейный у нас, потому что год назад именно стартовала у нас видеокнига Правда, Новая Правда об отцах, и наш курс Как найти женское счастье, который вот в течение года не прекращался и шел, и вот около даже более 500 участниц, уже более наверное, 550 закончили этот курс. А книгу просмотрели, у меня есть вот данные, что 5000 просмотров. И вот за январь месяц только к юбилейному нашему месяцу просмотров было 650. вот нужно порадоваться, данные тоже, статистика никуда не, от нее не денешься, и она показывает, насколько она востребована. И, конечно, книга действительно меняет сознание людей и тем кому нужно еще проработать отношения с отцом они гармонично заходят на наш курс как найти женское счастье и вот здесь вопрос как раз потому что очень и очень много задают в каждом потоке задается вопрос один и тот же я хочу чтобы ты сейчас всем ответ дал здравствуйте по видео вопрос очень интересно но мастер не говорит откуда эта информация откуда такая теория о том, что души выбирают отца и именно в подростковом возрасте. И их количество определяется еще даже. Очень интересно узнать. Заранее благодарю. Ну вот один из вопросов, они формулируются по-разному, но суть в этом. Да, я столкнулся с этим вопросом. Но видите, видеокнига, она не книга, она видеокнига, поэтому она короткая версия того материала, который у меня есть по этому вопросу. Сейчас я начал писать книгу уже. Книгу выйдет бумажная книга в этом году. И она выйдет где-то в мае месяце. Вот уже есть сроки на установлены. Там будет более глубоко, более подробно рассказано о самой о самом процессе. Но коротко я, конечно, сейчас отвечу на этот вопрос, но я еще хотел бы сказать следующее: вот эта видеокнига всего, как сказала Надя, ты сказала очень мудрую вещь, что она там вообще-то не час, даже а где-то минут 45 длится, за 45 минут она меняет вообще сознание человека. Почему? А Ты сказал, потому что душа откликается, и душа как будто ждала, вот твои слова, как будто ждала этой, этой информации, такого откровения. Это действительно так. Почему происходят такие мощные инсайты, мощный процесс преобразования личности за такое короткое время? Потому что это четко совпадает с позиции души человека. Эта информация прям идет оттуда, с этого уровня, с уровня души. И когда человек читает, смотрит эту видеокнигу и вот проходит этот курс, то по сути душа радуется этому процессу, потому что наконец-то истина звучит, наконец-то в сознании человека звучит то, на чем действительно стоит вообще вот эта тема, тема отцов. Это действительно так. И э, то есть вот такое, вот, э, такое э, глубокое вхождение, быстрое глубокое вхождение в тему, говорит именно о том, что это, эта информация четко согласована с душой человека. Это действительно так. И если уж коротко сказать, не буду там технологии погружаться, то в принципе эта книга, видеокнига создана с уровня души и вопросы вопросы к душе и вообще многие отмечают что о да я это чувствовал я это понимала я знала такое то есть очень ты помнишь на ну, очень много откликов которые mm -hmm. как раз говорят о том что они ждали как будто ждали этих этой информации это подтверждало их какие-то мысли какие-то идеи <клёх> Вот. Кроме того, я еще хочу сказать э, вот о чем. Э, видеокнига об отцах, Новая Правда об отцах это по сути, как бы по своей сути продолжение э, книги Материнская любовь э, Материнская любовь. Потому что мне всегда задавали вопрос о том, э, почему нет об отцовской любви. Так вот она, друзья, вот она реальная отцовская любовь. На самом деле существует она, этом существует всегда, независимо от поведения Отца. Потому что Он Дух и вот эта духовная составляющая, она не зависит от личности, не зависит от его жизни, от его должности, от его географии, от его местонахождения. Она всегда одна, она всегда любящая, всегда сопровождающая своих детей. Вот эту важную истину тоже нужно понять. И... Uh, et, вот эта информация, она тоже очень новая для многих очень новая, как в свое время была книга «Материнская любовь» ее же не приняли, ее сначала даже вот, когда я написал uh, в издательстве отказались ее издавать потому что, когда редактор прочитал, сказал, это вы замахиваетесь на святое материнство ни в коем случае, нельзя эти книги, такие книги выпускать в жизнь, то что вы ему uh, подрываете авторитет матери Авторитет матери не подорвешь, если он есть, если он существует. Ничем не подорвешь. И мало того, авторитет матери заложен у нас в крови. Мы несем это на уровне инстинктов. А вот авторитет отца, он, его можно разрушить. Его можно легко разрушить. И его никто не восстанавливал. И вот материнская любовь пошла потом быстро-быстро стала набирать обороты. И меня порадовали вот эти цифры, что ты сказала, что за один месяц только в, уже просмотров, то есть идет по нарастающей, как и с книгой «Материнская любовь». Она сначала не хотели сдавать, потом она пробивала дорогу с трудом, потом, потом все больше, больше, больше, а потом на этой книге сейчас кто только не занимается. Практически все психологи э, имеют ее настольной книгой. Поэтому это ждет и эту тему об отцах но ну, а если коротко ответить я еще раз говорю в книге я поясню потом в бумажной книге я поясню всю технологию но вы должны почувствовать и согласовать со своей душой и она вам подтвердит верность этого вот этой информации согласуйтесь со своей душой не с умом ум короткие в этом плане он не может охватить этот объем здесь надо на уровне сердца благодарю да и я вот здесь как раз благодарю благодарю Александрович любимый мужчина мой <смех> первый любимый мужчина который показал мне что такое мир я хочу вот здесь слова благодарности сказать потому что действительно когда ты обретаешь отца за плечами вырастают крылья появляется Дорога, направление, появляется успех в твоей жизни, появляется любовь. но ну, я не громкими словами это говорю, я это все прочувствовала. И самое главное, ну, отцы дают расширение сознания. Вот я сколько сейчас знакомлюсь с мужчинами уже смело, да, без вот этих страхов, что нельзя, и как же, как же, нужно только любить одного мужчину, любить можно всех мужчин, я свободно об этом говорю, потому что а, а, в них заложен ну, действительно божественная искра на которую всегда можно ориентироваться и всегда услышать какой-то ответ в каждом взаимодействии с мужчинами, с любыми. И я, конечно, чувствую, что огромное великодушие сейчас вот, чувствую от каждого мужчины, который встречается на моем пути. И вот это вот все открытие, расширение сознания — это расширение сознания, это свободное отношение к жизни, к себе, это… Творчество это умение реализовываться и идти по душе. Вот мы затронули, что послушайте своей душой, да, эту информацию. На самом деле тоже очень много вопросов задают участницы. А как почувствовать контакт со своей душой? И вот на этом курсе мы учимся и чувствовать свою душу, потому что курс еще и медитативный. Вот нужно сказать об этом. Он создался именно в медитациях в большей степени. информации через медитацию идет. Ну и как бы на подсознание а, откладывается вся эта информация очень гармонично, без насилия. Потому что ну, это тоже истина, это все я прошла также. И сама, вот, можно сказать, последний мой шаг был ну, самый значимый, это когда я через медитацию увидела образ отца своего и убрала вот этот ум, он уже мне не мешал, который вечно с претензиями, с какими-то оговорками. А на уровень души прониклась вся информация через медитацию. Поэтому и курс у меня такой вот больше медитативный, хотя очень много информации а, важной. Там тоже мы даем такой информации, для которых прям открытие горизонта происходит. Например, что такое безусловная любовь или что такое душа. И вот э, здесь тоже вроде бы, на первый взгляд, запредельная, но все знают, что душа есть. Но там, наверное, впервые каждый ее ощущает, потому что начинает чувствовать ей душу. душу и душу чувствуете, и душой чувствует информацию. Вот. поэтому в этом уникальность, и вот на вопрос о том, чем он привлекательный курс, я бы сказала, что вот еще вот этим контактом со своей душой, нахождение души. Да, это мы закладывали сознательно эту тему, тему общения с душой, потому что это очень важно, особенно для женщин. Особенно для женщин важно чувствовать свою душу, потому что в этом случае она действительно пойдет по своей дороге и будет счастливым. Потому что ни одна душа не приводит человека для страданий. Душа приводит человека для счастья и радости. И только тогда, когда человек отклоняется от планов души, тогда возникают трудности, проблемы, страдания и даже более серьезные вещи. Поэтому нужно четко понимать, любое отклонение от планов души приводит к проблемам. Или, или по-другому сказать, любая проблема, это говорит о том, что ты отклонился от планов своей души. Поэтому мы закладывали вот этот важный момент, чтобы вы научились чувствовать свою душу. Это действительно открывает огромные ресурсы, это открывает горизонты, это, это виден путь благодаря этому. И еще один важный момент, который в этом, в этом курсе заложен, это увеличение масштабности личности. То есть человек расширяет сознание. Расширяет сознание. Выходит за пределы обыденного. Выходит за пределы общепринятого. То есть он таким образом становится уже более масштабным. А это сейчас очень важно. Очень важно для женщин. Тоже нужно быть масштабными. Иначе как может так состояться масштабный мужчина, если нет ряда масштабной женщины. Обязательно. Так вот, масштабной женщины заключается в том, что она выходит за рамки обыденного, она выходит на общение с душой, расширяет сознание до планетарного уровня и, и выше даже. То есть это вот, вот такой момент тоже, он нами заложен в, в этом курсе, так ненавязчиво, так, mm -hmm. как говорится, не очень наглядно, но он присутствует, и человек, пройдя этот курс, естественно, становится естественно, то есть легко становится более масштабным. Надя, у тебя на эту есть примеры? Да. Да? Я как раз хотела сказать, что курс еще уникален тем, что мы вот из девочки, обычной девочкой маленькой, мы же проживаем там все возраста, мы рождаем зрелую женщину. У нас целый, целая тема из пяти вот таких вот прям под тем, А пять дней мы совершенствуем себя и переходим в состояние зрелости. И не надо бояться этого слова, потому что я тоже, пока я была с претензиями, в девочку ходила, я не, не находила это счастье. Когда ты смотришь на мир со взрослого отношения, и здесь, наверное, есть масштабность, да? когда ты взрослая, мудрая женщина, зрелая, ты обязательно будешь масштабный, потому что по-другому ты не сможешь объяснять, что происходит в мире. И у нас там действительно такая информация заложена, что вот для многих это инсайт, что душа пришла с положительным опытом. И вот вы знаете, если даже вот это вот слушаться в это и почувствовать, то ну, нету тогда никаких негативных ситуаций. Ну, они могут... Быть, но мы можем их исправлять, не допускать, если мы будем осознанно относиться к тому, что происходит в жизни. И, конечно, он очень осознанный курс. Я сама в него каждый раз влюбляюсь, особенно когда дают новые отзывы участницы, открываются новые грани. И да, тема у нас масштабность еще сегодня. Мы с Александровичем а на прошлой в встрече Инстаграм говорили, про счастливую женщину глазами мужчины и женщины и говорили о качествах. И также у нас будет скоро вебинар стартует, в котором мы тоже обсуждаем, будем обсуждать вот эти вот качества. Можете тоже зарегистрироваться в шапке профиля, есть ссылка, таплинг, и прийти на этот вебинар. Но сегодня вот мы хотели поговорить о масштабности. И я, конечно, понимаю, что для меня масштабность — это самое важное качество. Недаром у нас базовых качеств в женском клубе оно проживается на первом месте, потому что это тоже очень важно для женщины — выйти в масштаб. Но у меня возник такой вопрос, Антон Александр Александрович. А вот масштабная женщина, которая действительно дает полет стимул для мужчины, вдохновение, расширяет горизонт, и он начинает двигаться быстрее, да, тоже смотреть по-другому на мир, хочет эволюционный проект создавать и так далее. Но если мужчина не всегда успевает за этой женщиной, благо для него масштабная женщина или нет? Такой актуальный вопрос. Ну, вы знаете, друзья, я приведу реальный пример, вы все знаете. Вот рядом с одним секретарем Райкома. В свое время, в советское время, рядом оказалась масштабная женщина. внутренняя масштабная женщина. Высокой культуры внутренней и так далее. То есть она как-то изначально вот несла в себе вот это все. И масштабность ее была высокая. Я просто знал лично эту женщину. И она из этого секретаря райкома сделала президента России советского союза это михаила горбачева это она его сделала. это реально потому что он сам ну могу прямо сказать потому что тоже сталкивался общался он по сути это не рыба не мясо вот есть такое выражение пусть он меня простит но это действительно характеристика реально а вот она она как раз и создавала вектор который она прокладывала этот путь э, так ненавязчиво с большой любовью у них большая любовь э, была и вот она прокладывала путь э, и по этому пути он шел и вышел на этот уровень вот вам пример это реальный пример чтобы вы понимали что но она действовала не то что брала его за шкирку или за руку и тянула в эту масштабность, нет. Она своей любовью, своим уважением, своим восхищением им, она вкладывала в него уверенность, энергии силы для каждого шага. В каких-то трудных ситуациях она не давала ему упасть духом, поддерживала, постоянно напоминала, какой он замечательный, какой он талантливый, гениальный и так далее. И вот э, благодаря такому мягкому, доброму э, э, действию этой женщины мужчина достиг такого уровня. Э, плохой ли он, хороший ли не в этом дело. Я говорю о, самом, э, о самих ступенях, которые э, они прошли вместе, парой, благодаря вот в первую очередь, благодаря женщине. Но из-за того, что именно она, она была вот такой лидером в этом процессе. Она все-таки чуть-чуть больше воспринимала все это, очень болезненно воспринимала каждый промах, каждый там неуспех. И когда он пошел на выборы на второй раз и забрал, набрал там всего где-то один процент или даже меньше голосов, это для нее было шоком, это вызвало ее быстро, болезнь и она умерла то есть она слишком сердце свое близко к сердцу приняла вот это все но это вторая сторона были там у нее не гармоничные какие-то моменты которые как раз и позволили случиться этому но сам вопрос вот о масштабности я это подтверждаю реальным примером это не единственный пример одна женщина тоже, помню, сам видел по телевизору, потом и связался с ними, отслеживал. Она заявила, в какая в какой-то телевизионной программе, она заявила, я вышла замуж за мужчину, и я хочу, чтобы он стал президентом. Вы знаете, через несколько лет он стал президентом. Правда, президентом одной из республик России. Я не помню, какой-то наших республик национальных в России. Но он стал президентом. То есть это, это реальность. Это реальность, это вот тоже говорит о многом. Поэтому я думаю и в нашей аудитории найдутся женщины, которые подтвердят, что они своим развитием, своей масштабностью они помогают своим мужчинам достигать каких-то высот. Но я говорю, это Особенно эффективно в том случае, если все это на любви, на уважении, а не на унижении и на натаскивании, на осуждении, на подсказках. какие-то. каких-то. Нет, это должно быть на именно очень тонкое, глубокое уважение и любовь к этому мужчине. И он, и у него крылья поднимутся. Ну вот так. Благодарю. Это вот ответ на мой на вопрос многих женщин, потому что, наверное, все-таки масштабность без нежности, да, вот почему у нас тоже и нежность базовым качеством является, без проявления любви не будет той масштабности для женщин. А, соответственно, масштабные должны быть э, в таком случае, почему у нас, вот э, мы рассматриваем и в, э, в курсе ГРЛ, и э, в женском клубе мы масштабность ставим первым качеством, которое нужно рассматривать. Потому что все остальное должно быть масштабным. Все остальные качества должны быть масштабными. Тогда и состоится масштабная женщина. Не просто масштабность как вот, вот я там расширила сознание, вот я масштабная. Нет, каждое качество масштабную нежность. И так далее, и так далее. Все качества должны быть масштабные. Вот тогда масштабность будет полноценная, И тогда действительно и у женщины, и у мужчины будет просто наиболее счастливая жизнь. Благодарю. Я еще раз убеждаюсь, что наша академия, она просто вот без этого качества масштабности, она бы не продвигалась и не была бы в первых рядах, да, не были бы а, ну, на волне, скажем так, той информации, которая приходит новая, потому что мы действительно масштабные, мы все понимаем, для чего мы здесь. А для чего нужно быть масштабным? И вот от других мастеров я знаю, что у нас в большей степени ориентир на вот это замечательное качество и, не знаю, принцип, наверное, уже даже. Так что, вот возвращаясь к курсу, я хочу сказать, что в нем столько заложена такая глубина, столько слоев что каждый, в принципе, находит свой, свой процесс и идет своим процессом. И каждый решает свои задачи. И на всю глубину, не все, может быть, опускаются, погружаются на всю глубину, но даже те глубины, которые осваивают, потому что он, я говорю, многослойный этот курс, и чем с большей душой, с большим доверием человек зайдет вот в эту книгу как одна женщина сказала я три раза посмотрела не, не входила, но четвертый раз видеокнигу посмотрела вот тогда до меня дошло тогда все открылось, так вот чем, чем на большую глубину человек пойдет в книгу, в этот курс, тем большую глубину в своей жизни он охватит. И, естественно, на большей глубине он поставит фундамент счастливой жизни, который уже ничем не поколебим. Потому что там будет основание истинное, основание глубокое, основание масштабное на всю оставшуюся жизнь. Вот. Замечательно. Я благодарю за этот курс. Вообще за то, что я твоя дочь, благодарю, <смех> благодарю тебя, что ты принял меня в эту жизнь. Очень много откликов пишут. Вот у нас участницы. Благодарят за курс. Невероятно открылась глубина новая, а, любовь к отцу, поэтому благодарности шлют и шлют, а, сердечки. Ну, это так, что с нами многие сейчас проживает этот еще раз курс. Друзья, я еще раз, возможно, кто-то подсоединился позже, я хочу еще раз сказать, вот многие сейчас занимаются вопросами предназначения, но предназначение по-настоящему ты можешь найти, только вот решив вопросы с родом, ну это понятно, уже. все много многие занимаются родом, но именно с отцом, потому что отец дух закладывает путь путь. И если вы с ним не выстроили отношения на уровне мысли, даже если его нет рядом или даже он уже ушел из жизни, если не выстроили, то вам очень трудно найти свой путь свою дорогу. И поэтому здесь много всего, даже и дети могут не приходить и прочее в эту жизнь болеть там и так далее. А, с мужчинами проблемы, но и ты не сможешь найти свой путь по-настоящему. Ты попадешь, да, ты может быть что-то будет рядом, но на свой истинный путь ты сможешь выйти тогда, когда ты решишь вопросы с отцом. вот Я говорю это убедился, поэтому я даже вот сейчас вот раздумываю, я наверное, я планировал на март месяц а, планетарное предназначение провести онлайн еще один курс, который вот мы провели в начале января, он очень успешный был, но но ну, мне было очень трудно, вот нам с Дианой было очень трудно проводить этот курс, потому что некоторые не прошли э, вот этот курс, и поэтому было очень трудно с ними решать эти вопросы. Приходилось по ходу э, погружаться в эту тему, а те, кто прошел, те просто очень легко выходили на, эту, на этот свой путь. Поэтому он отражается, вот эта информация, вот это проживание темы отца, тема взаимоотношения с мужчинами, соответственно, оно вытекает из этого. Это открывает дорогу к счастью однозначно. Без этого дороги зачастую закрыты или они очень тернистые. Надя знает это по собственному опыту. И вот, Потому что, ну, в общем, здесь есть такие моменты. Многие выходят замуж, и, как говорится, не попав в десятку. Почему? Потому что нерешенные вопросы с отцами, неосознанно вот эта вот глубинная, важная роль отца. И тогда получается, что ты через того мужчину, с которым ты соединяешься, ты получаешь все нерешенные проблемы, вопросы, и они превращаются в проблемы и такое. Ну, в общем, здесь целый ворог всего, что можно легко решить через выстраивание новых отношений с отцами. Поэтому видеокнигу посмотреть, я считаю, это вообще это, это наравне с материнской любовью. Прочитать книгу «Материнская любовь» и пройти вот видеокнигу «Новая правда об отцах» это, по сути, два два крыла одной темы, счастливой темы. но вот так вот я вижу. Да, благодарю. И я скажу всем, кто просит, где найти видеокнигу, в шапке профиля есть ссылка таблинг, нажимайте и регистрируйтесь на вебинар, прослушайте, там очень много будет хорошего, интересного еще. И самое главное, вы зайдя на наш курс, получите в доступе эту видеокнигу. Это тоже у нас такой бонус для всех, кто приходит на курс. Ну, можно, конечно, отдельно ее купить. Я думаю, тоже найдете на сайте mikrasov.ru и просто вот на странице Инстаграма увидите. Мы, кто ищет, тот найдет. Да. Мы вот за эти годы пандемии создали ряд замечательных курсов, помогающих людям обрести свою ценность встать на счастливый фундамент и убрать многие страхи и проблемы в жизни. От здоровья до вот выстраивания вопросов с родом, в семье, с детьми и так далее. То есть очень много. Мы на острие этих всех тем. И кто с нами, вот как говорится, дружит, тот, в общем-то, может это подтвердить. Это не голословные слова. Ну, а сейчас, друзья, наверное, мы будем завершать, Надя. Я думаю, что мы уже достаточно сказали. Думающему человеку, чувствующему человеку вполне достаточно того, что они увидели услышали. Мы откровенны, мы честны, мы все показываем в истинном свете, не боимся прямых любых вопросов. Поэтому я думаю, это вызывает доверие. Ну, и если вызывает доверие, давайте встречаться и решать наши задачи. Потому что чем больше мы, чем больше людей решат эти вопросы, вопросы с отцами, тем более счастливым будет наш мир однозначно. Да, благодарю, присоединяюсь, потому что. Пройдя курс, вы станете масштабными, однозначно, а это качество, как вы поняли, необходимо. И у нас есть еще такие онлайн-встречи, тоже можно сказать, на курсе не только проходят э, в одиночестве, да, курс, а в прекрасном чате единомышленников, где читают другие задачи, другие ответы и проживают свое. И также на онлайн-встречах даже Антон Александрович может задать вопрос, и я веду тоже консультации, поэтому приходите вместе, мы с вами создадим новую жизнь, лучшую, да. в лучшем варианте. Благодарю, благодарю Надешья тебя, благодарю друзья вас, благодарю, завершаем наш эфир. Благодарю. Да, До свидания. Да. Благодарю. До свидания. И последнее, приглашаем вас на курс, который состоится 7 февраля. У нас вот такой теплый будет дружеский чат, дружественный и новый поток нашего курса, поэтому поздравляю, что он состоится. Да, 7 Благодарю. февраля Благодарю. стартуем, да.